Ребят, здорово, на связи Шамшурин, вот, что-то тут заработался, пока не выхожу на связь и редко выкладываю видосы, но буквально вот к 10-12 июля у нас все будет по-другому, будет очень много видео, очень часто на разные прикольные темы, не только про соблазнение, а вообще про то, что нужно для мужчины, вот, суть не в этом короче скоро будет все круто ждите будет интересно а, а, суть этого видео следующее. то есть мне нужны ваши вопросы во первых пишите на какие темы вы бы хотели чтобы я снимал видео вот. а во вторых так а во вторых мне ничего не понятно тут вообще что ехать не ехать вот. а во вторых предлагаю возобновить рубрику вопрос-ответ и соответственно в комментариях под этим видео большая просьба пишите свои вопросы, только пишите нормальные, адекватные вопросы не какие-то там форматы детского сада потому что я на них отвечать не буду то есть чем интереснее будет вопрос, тем больше вероятности, что я на него отвечу пишите свои вопросы в комментариях, пишите темы на какие бы вы хотели чтобы я снимал видосы Выложим этот видос, на сегодня. Соответственно, дня через три выложим видео уже с готовыми ответами на ваши вопросы. Поэтому давайте, ребята, как-то друг другу поможем. Мне нужны ваши темы, в том числе и к июлю. Мы сейчас готовим крутые видео. Вам наверняка нужны какие-то вопросы от меня. Ну, если уж вы являетесь зрителями и подписчиками моего канала. Поэтому давайте, парни... Все в комменты